обнажил деревья, гонит по асфальту рыжеё листво. Ночью обещали дождик, и я сегодня на свидание не пойду, а мне во сне приснился Ген. Он говорил со мной, позвал меня с собой Держал косяк протянут на руке И предлагал дунуть по одной Но я с тобою не пойду, о Я лучше утром водкой память. Утром ты меня разбудешь, откроешь дверь своим ключом, Дерзать сомнениями будешь, что у меня роман еще с одной, а с окном остатки лета Дождь и ветер разрывает на доске. Я меня в змею Крываешь под носами профиты Я дни На сканалой не побегу Ой, из телефонной книжки номер удалю Всю неделю дома фестивалю На твои звонки не отвечаю Почту получаю с логотипом. Прочитайте срочно и скорей как можно позвоните. Ага. О своем решении сообщите, а я не хочу.